Спасибо. Коллеги, ну что же, можно задавать вопросы нашим уважаемым спикерам. Микрофон на вашем готовьтесь, у вас есть такая возможность. А я пока хочу спросить, друг от друга, у вас. вот все-таки мне интересно, как технологически будет выглядеть вот новая платформа. То, что вы заявляете, что партия будет на новой технологической платформы, когда комментарии будут обрабатываться, когда вы будете вовлекать граждан России через соответственно, интернет-ресурсы и как будут проходить вот эти слушания, как это все будет организовано. Ну, насколько я понимаю, это две темы смешные, но все-таки две темы разные, Потому что да. действительно у нас есть замечательный товарищ в прошлом. Министр связи ДНР, человек, который, собственно, в, новом, в новой государственности строил с нуля систему связи и достиг удивительных результатов, и, и собрал замечательную команду, вот, и, и он теперь работает с нами. И э, я могу, э, пользуясь своим недостаточным филологическим словарем, расписать во всей красоте эту картину, она, наверное, не рискует. Этого сделать, в любом случае я ä, примерно понимаю, как это должно быть. Это, безусловно, будет отличать нас от, от других партийных организаций в России, потому что у них у них такой, такой системы нет. Это мощнейшая разветвленная интернет-партийная система, где ä, в живом режиме можно посмотреть все происходящее, все, все, все партийные ячейки, все, все партийные дела, все, все, всю конфигурацию отношений внутри партии, в том числе да, те вещи, которые связаны с, с, с дискусс да, партийными дискуссиями. Вот, собственно, в, в общем пересказе так выглядит, но это естественно это так же, как пересказывать полет на, на Луну кстати, он, конечно, это рассказал, но лучше это видеть и скоро вы это надеюсь, увидите. Один из проектов, который уже продекларирован, это против фальсификации истории, поиск памятников, давить отечественной поиск подвигов. Вот как раз 5-летняя годовщина. Что вы планируете сделать в этом году? Знаете, я вот чуть шире чуть общее зайду, потому что. А, а, так получилось, мы же, мы же не стихийно все собрались так или иначе в, в эту партийную организацию, в движение, в экспертный совет, а, потому что, э, как я уже говорил, вот каждый из представляющих новую организацию есть сумма своих жизненных поступков. И вот те вещи, которые мы так или иначе уже делали на, на, на своем веку, а, они нас и объединили. Не, не какие-то там партийные перспективы, а, а именно а, ну, вот это нахождение так или иначе в одном политическом смысловом поле. И, конечно же, э, э, всеми вещами, связанными с, с охраной памяти, национальной, в том числе памяти о Великой Отечественной войне, и в самом широком смысле памяти, и что мы же ну, не в черга стремились, не сидели с партийными проектами. И, э, ну, там, э, мой путь как публицист, скажем... Э, зафиксировал мои политические взгляды с 96 -го года. Я с 96 -го года, то есть уже сколько лет, я должен их засчитать, но ну, четверть века я долблю одно и то же. Я, когда в России было не модно вспоминать о победе, когда было не модно э, э, смотреть на красный флаг и как-то реагировать на советскую действительность. Я и тогда бы написал, говорил. И э, сегодня я не в трендах нахожусь. Сегодня я даже, скорее, даже горжусь тем, что, видимо, это случайно, конечно, получилось, но даже вот это пресловутое выступление нашего президента в, в, по поводу наездок польской стороны на, на предвоенную ситуацию и прямое объединение нас в разжиганию войны, там за полторы недели до этого практически дословно, дословно это получало в моей программе уроки русского. Эту борьбу, собственно, так или иначе я веду и в своих телевизионных, в программах, и в поездках за рубеж, и в выступлениях на всех странах и всех континентах, куда я добирался, и тем же самым занимается скажем, Александр Михайлович Плаков, как представитель спецпредседателя президента по внешнеполитическим делам разнообразным. И, а, естественно, вся эта работа, связанная с, с, с спасением, либо защитой памятников а, а, с, советскому солдату и за пределами страны, и внутри нашей страны, это была ну, огромная работа. Мы уже там, вот, года два просто плотно ей занимаемся, и она просто так перешла из, из бывшей жизни, как бы грамотно перешла в ну, партию работу, но в этом нет никакого популизма, потому что, я говорю, всю жизнь это и так делали и без партии. Теперь в, в партии просто у нас для этого, надеюсь, будет ресурсов больше. А гражданин Германии Вольф фон Фихтенберг написал письмо, коллеги наверняка знают, но коротко он говорил о том, что не хочет, чтобы правда о подвиге советского народа, советских солдат и офицеров была скрыта. Много говорится в Европе о значении роли в победе Второй мировой войны был американский солдат, и он обратился с словами благодарности советскому народу. Вы отреагировали на это письмо? К российскому Ну, к расисткам, да. Расисткам. Вы отреагировали на это письмо. Как вы думаете, что заставило Вольфа фон это, это письмо написать? Ну, слушайте, я, конечно, не, не буду здесь Пафоса наводить. Я не знаю, что его заставил. Я с лично не знаком. Но а, вы просто оцените эту ситуацию. Дело в том, что сегодня западному писателю немецкому или польскому, венгерскому, американскому, там, английскому, французскому рассказать о том, что, вы знаете, во Второй мировой войне определяющий вклад, определяющий победу вклад внесли русские, советские, для этого нужна невиданная гражданская смелость. Об этом вообще неприлично как-то даже говорить. Как об этом вот я в составе разнообразных российских делегаций, в том числе и литературных, выезжал в страницу многократно. Но, ну, по, по большей части там даже не 9 из 10, а 49 из 50 литераторов даже не будут об этом говорить вслух. Лучше они расскажут о том, что, ну, вот, конечно, была чудовищная, страшная, ужасная, э, репрессивная страна, которая чудовищно, страшно, ужасно всех репрессировала. Ну и там как вот, э, вот, вот эти речи, они, конечно, вызывают необычайный как бы, интерес и удовольствие со, со, со стороны разнообразных а, европейских лидеров, как мне сказал один мой приятель, любимые блюда в Европе, плохие новости из России. А плохие новости, они должны быть не только про насущную происходить, не вообще в целом про Россию, про, про российское, русское, советское, прошлое. Про любую эпоху надо прийти и рассказать, какие мы отвратительно и нам сосредины похлопают. Вот. И то, что появляются такие персонажи, это просто ну, удивительно. Вот для чего мы должны? Ну, то есть мы же прекрасно знаем, кто там вот, все-таки пришел в ИСа, кто там повесил. Подружил красный злак и что, для, какие для этого были жертвы, невиданные и принесены. Но об этом как-то не принято говорить. И вот этот прекрасный деятель не специально говорит, ну знаете, это шутки вот сделали русские. И я говорю, Господи, спасибо тебе велике, потому что я знаю, что, ну то есть я предполагаю, что сейчас, ну, вот опять же в Польше, в Венгрии, возможно, в Болгарии и в большинстве европейских стран не найдется ни одного видного писателя, который рискнет про это сказать слух. Вот для чего мы дожили. То есть этому витон в сегодняшнем мире, этому витом, Мы не можем сказать, что мы потеряли 27 миллионов человек, Самое страшное войны человечества спасли всю Европу, которая либо объединилась под флагами Гитлера, либо не очень как-то э, уверенно воевала с самым страшным и ровным злом лице фашизма. Вот это, это действительность. Когда нас тут начинают наши абоненты политически говорить, ой, только видодейсия, хватит своих не ходить, ну, мы, мы живем в мире, ну то есть. Мире лжи! Я просто поддержал его за правду. Вот так получилось. Это, я говорю, что этот разговор, к сожалению, не будет закончен под вашим приветствием, дорогой Вольф. Да, спасибо, я тоже жму вашу протянутую руку, да, мы всегда ждем вас в гости, там, грибочки и водочку. Но, к сожалению, вот эти, этим, этим, этим нам не удастся ограничиться, потому что тьма будет наступать. Простите, я патетику, но, но вот это действительно тьма. Просто поставьте эти два факта. Вот то, сколько людей у нас было убито и похоронено, и то, как это сегодня преподается и преподносится во всем цивилизованном мире. Это просто кошмар. Вот для меня это, это разрывает мое сердце. Вы знаете, несмотря на вот этот информационный фон, сотрудники Белия Крепости говорят, что каждый год в Резкую Крепость приезжает огромное количество потомков э, нескольких офицеров, которые обстреливали и берели резкую крепость Мартина Карла, которые сбрасывали бомбы с самолетов, которые штурмовали резкую крепость. В этом смысле э, это тоже есть. Я, я скажу, что это безусловный риск. и выступая перед любой аудиторией, французской, немецкой или какой-либо другой, итальянской, скажем, я не себя хвалю, я просто рассказываю, как она постоит, я получаю, как правило, полную или почти полную поддержку немецкой, французской или там, любой другой аудитории. Но потом эти люди подходят ко мне и практически шепотом говорят, Ага, какой вы молодец, что приехали из России и про это говорите. У нас тут не принято про это говорить. Если ты начнешь говорить про вот эти вещи, про победу, или про семью, или про традицию, или про что-то такое, что является для нас здравым смыслом, вообще основой нашей жизни, то у нас, говорят не французы, и немцы, у нас это воспринимается как фашизм. Мы не можем уже про это слово говорить, но то, что ты приехал из России про это говоришь, вызывает у нас огромную радость. И это очень мировые процессы, вы понимаете, обычные немцы, итальянцы, поляки, кто угодно, они понимают это, а медиа кем-то научными, мировые, огромные информационная машина. Некие клубы, знаете, настоящие, они совершенно другую ситуацию проецируют на все человечество. И вот это, противоречие, она когда, знаю, порождает Brexit, когда ещё я надеюсь, что она породит а, огромную силу а, неприятия того информационного безумия, которое сегодня царит в Европе. По крайней мере, когда вот, я неделю назад выступал во Франции и рассказывал про нашу партию, Тут же э, французы этнически создали, собственно, ничейку партии «За правду» в Париже, хотя их об этом не просили. То есть их тоже специалисты вот это происходящее. Спасибо. Прошу вас, вопрос у нас есть. Александр Лептин, газета «Народная инициатива». Захар, вопрос, конечно, к вам, и, видимо, даже два. В словаре Олжикова, «правда» характеризуется как явление, которое происходит в реальности здесь и сейчас, если почитать.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 Как ваша партия к этому относится? И второй вопрос. Э, про сегодняшние события в вашей бывшей вотчине. Э, ваше отношение к тому, что происходит с утра в Луганске. Что там началось? Война, землетрясение, пожар. Расскажите, пожалуйста. Ну, Луганск, ряд ли можно на его назвать, потому что последние, собственно, три года своей работы э, на Донбассе я провел в Донецке, в Луганске я работал только в 2014 году. Вот. Но об этом сейчас Александр Казаков расскажет. Что касается э, разговора о правовой конституции, вы мы ну, попали в непосредственно в десятку, потому что собственно я, я этим и занимаюсь. Сегодня с утра, в 10 утра, я вот сидел на, на комиссии, на коллегии, на совете по правовой конституции. Там я сегодня услышал цифру, что уже внесено 6.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 какое-то количество предложений, не поправка, по, праву, по порядка 15 предложений. Из них три а, были, многими это слово озвучены на встрече с президентом. Я сказал, что а, а, надо так или иначе воспроизвести вещи, прописанные в основном законе Израиля о поддержке диаспоры, то есть о поддержке а, русских, русскоговорящих граждан за пределами а, Российской Федерации, в том числе на территории Советского Союза. Это очень важная тема. колоссальное количество людей остались без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 Серьезное оружие и тогда а, поправка о а, ядерном статусе России устареет, Хотя у нас, собственно, присутствие есть атомные электростанции, и ну, собственно это не мешает нам находиться. В любом случае, даже это предложение вызвало а, колоссальную дискуссию, и об, об, об этом предложении говорить чуть не больше о тех поправках, которые вроде бы уже принимаются. Ну и, естественно, вот мы с Владимиром Машковым предложили тезис-поправку о неделимости территории России, не территории России при каких условиях обстоятельства, которые для вызвало а, а, полное влияние. Вот. А, ну и там а, колоссальное количество вещей, которые я не буду сейчас здесь про проговаривать, которые реально важны, потому что а, 20 там, лет назад или сколько а когда эта конституция принималась, очень многих реалий сегодняшней жизни просто не было. И это, это неизбежно надо оговаривать, это есть, неизбежно надо вносить, надо это неизбежно надо фиксировать и, ну, собственно, и Швейцарии, Турции и другие страны, которые имеют по третьей, четвертой пятой версии Конституции. И, и, и, и почему так надо цепляться в этот текст, хотя, хотя жизнь изменилась в некоторых направлениях для неузнаваемости. Поэтому я призвал бы не... не, не ну, то есть у нас изначально была такая а, дичайшая ирония нашего оппозиционного сообщества, что вот там президент предложил поправки, а вас собрали для вида, а вы ничего не делаете на самом деле, вот вы просто там как бы шерман для своего...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 Вот, собственно, ответ у нас, Саша, скажи, пожалуйста. Я просто с утра не отследил за ситуацией. Так, ну, по сути, вопрос задан в общей, возможно, трудник. Сегодня в 6 утра со стороны вооруженных сил Украины была попытка прорыва порядков сил Украинской Народной Республики в районе населенного пункта Глубовская, если не ошибаюсь. На позиции Луганчан проникли 10 диверсантов, потом они сам, сам, часть из них самолипедировалась, они просто нормины пользовались, понесли потери. А потом стандартная схема для того, чтобы вытащить своих двухсотых х и для того, чтобы не, не вступать в диалог, то самая главная задача в жизни не разговаривать иначе придется договариваться, это нейтральная полоса, они накрыли э, близлежащие населенные пункты плотным огнем из тяжелого вооружения, включая 152-го калибра. Более 50 снарядов у мин было выпущено по населенным пунктам. Э, народная милиция Луганской народной республики, как и должна была поступить, она заставила артиллерию и минометы противника замолчать, ну, как могли.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 То есть старая схема спровоцировать э, силы Донбасса на ответ, обвинить во всем Донбасса, в выбор и сказать, что Москва виновата в том, что в Париже не будет э, продолжения санкций на Москве Читания. Ничего, ничего нового вообще. А, к сожалению, с нашей стороны есть 300 и с их стороны — Количество сообщений пользователей. Хорошо. Да, добрый день, Андрей Шведт. Спасибо, что пришли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 Было сказано, идеология формируется, пока нет. <смех> Значит, ну, самый тогда простой э, способ э, позиционирования – отношение к действующей власти. Вот вы себя позиционируете как партию про власть разделяющую эту правду, которая уже есть, тогда в чем добра? Или, а, или это все-таки против власти, или как в чем неправда?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 Там, если выступаешь перед правой аудиторией, там, спасибо, мы сказать про Ленин и там или вообще левую повестку, потому что правая аудитория, левая готова душить. Если перед левой аудиторией выступаешь, то упаси Бог, ты будешь говорить про правую э, повестку, про нацию, и про все что угодно они считают, что это фашизм. Но при этом в русской голове это вполне нормально уживается. Понимаете, мы вполне нормально, за последние 25 лет вместили себя и правую, и либеральную компоненту, потому что, конечно же, русский человек куда более демократичен, чем, скажем, наши новые пресловутые либеранты. В этом смысле я прошу у вас минимальный паузы. Мы докажем вам на живейших примерах, в чем наше отличие от существующей парламентской фракции, в чем наши претензии к действующей власти. будем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 Это знаешь, хорошо, душер, да, это хорошо, ты да, скажешь, гранты получать. Потому что чтобы гранты получать, тут надо четко определиться. Я против власти. Все, что власть делает, все плохо, да, скажем, дайте мне гранты. Или наоборот, я за власть, все, что власть делает, все хорошо, дайте мне грант, но и Кремля. С... Это не про жизнь и даже не про политику. Хотя, то, я понимаю, что это ну, удобно а с точки зрения манипуляции. А что касается правых и левых, ну вот ну, когда-то было у нас вот, э, большое мероприятие.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 Я бы позволю тоже два слова процитировать Захара на следствии. Он сказал слова, которые мне врезались, и я их все равно использую. Если вам не хватает маркера для того, чтобы в какую-то ячейку сотов нас засунуть, как обычно делают, то Захар сказал фразу вот «Наша партия — это вот видите это сумма нашей биографии». И заметьте, у кто здесь присутствует, в аудиториях, в слушателях, читателях,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 Вашим коллективном не присутствию. На мой взгляд, это большой существенный недостаток, потому что уверяю вас в этой среде представителей науки и самой главной техники, те люди, которые формируют научные результаты, технически и производительность труда, вот этот спектр человеческого капитала на нашей страны совершенно незадействован и находится некоторое Это касается всех партий, и властных, и негласных, и хорошего вопроса. Как вы собираетесь вот этот вопрос и решать и собираетесь привлекать кого-нибудь своей свою Спасибо. Я сейчас сразу переизмешу его вопрос, но дело в том, что я вопросы подобные периодически слышу. Вот люди видят, да, сами фотографию части нашего коллектива движения, они говорят, что-то я не вижу рабочих, а я у вас крестьяне, а, а фермер есть хоть один? Вот опять собрать. Дело в том, что у нас все есть, конечно же, и а, даже в этой аудитории и, и сегодня в Совете было два а, доктор экономической это относится к институтам, может быть? Нет. Относится? Нет. Да, космонавты... А, а... И космонавты, нет. нет. А кто относится? скажите? Я могу сказать. Это инженеры, которые создатели новой техники, новых процессов, новых направлений в науке. Ну, ты же даже, понимаешь, даже, ну, скажи, скажи тогда. У нас, да, у нас даже на первой, на первой конференции сидят целый сортисты союза молодых инженеров России. У них, по-моему, больше ста отделений по стране, во всех программах и везде. То есть, ну, это был самый первый публичный наш вызов. Вот. Это во-первых, а вот так. Вопрос вы ставите правильно, но в любом случае действительно. Ну, Спасибо за вопрос. Если бы мы пригласили всех инженеров и конструкторов, которые есть у нас ученых, то здесь бы места точно не хотелось. Они есть. Мы опираемся на, на научное сообщество, в том числе на инженеров в большом количестве уверяю вас.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 Процесс развития людей и развития науки – это главнейшая задача. У нас в программе тоже учтено. Вы вступаете. Спасибо. У вас тоже вопрос? Прошу вас. Галина Савинович, канал ТВ «Инко» орган газеты «Народные инициативы». Вопрос за коррект Реликова. В своей программной речи у нас есть Вы сказали,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 ну, не об этом речь. Возможно, у каждого присутствующего здесь есть свои законы, которые их не устраивают. Да? И мы сейчас вам ну, выводим 25 штук. Но ну, дело-то, конечно, не в этом. Дело в том, что мы личное представление о том, что в России необходима перезагрузка политического истеблишмента, за счет тех людей, которые предыдущие своей жизни и биографии доказали свою безусловную преданность интересам России. Безусловную, абсолютную преданности интересов россии я на это на да, здравствуйте меня зовут Данил, информационное агентство Активики еду» у меня тоже, у меня, у меня, у меня тоже вопрос за пару Прилепину вот значит э, скажите пожалуйста, вот вы создали новую партию да? а каким образом вы привлекаете именно молодежь к работе ну, да, в партии? каким образом это будет ну, создаваться молодежное движение, развиваться? у нас сегодня огромное количество стране молодежи, которая не ну, заняты делом, ну, да, реально -то. 5, а по улицам, это тоже правда Вот скажите, как, есть ли какая-то продуманная программа по этому вопросу? Лукаев продуманной программы по этому вопросу нет, потому что, собственно, и партии находятся в состоянии собственно, создания и регистрации. И движение объявлено не так давно. И, собственно, идет сейчас такая базисная застройка нашего движения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 Пытаться понравиться молодым. Я не буду делать, э, не поступать в качестве видеоблогера, который ругается Мадам и хочет ее ругать. Да, вам нравится? Очень, Очень хорошо. хорошо. Какой-то часть молодежи я нравлюсь, а какой-то я не нравлюсь. Часть учу. спасибо вам за, за, за понимание. Какой-то э, часть mm -hmm. те вещи, которые я высказываю и высказывают мои товарищи, кажется абсолютно зашкваром. Дело в том, что мы пришли вот, вот с той самой выстраданной правдой и, э, Пока еще, я я не придумал язык, которым я эту правду объясню молодым людям. Вот мой замечательный молодой товарищ Матвей Узов сказал, за как ты очень правильные вещи говоришь, что ты предлагаешь молодым борщ, ты говоришь, что это полезно, вкусно, что у тебя не будет язвы желудка, они хотят круассан, возможно, они хотят чипсы с таблетками, нажраться и, как бы, и, и, и наслаждаться. Я еще не придумал доводов для того, чтобы докормить их ворчок. Мы как-то придумали совместно. В любом случае, мы уже пришли с так, такой группой серьезных думающих людей, что вот, как бы, создать молодежную лечебню, так, как бы, всех как бы, развлечь и, и увлечь, нет такой цели. У нас и так достаточно молодых мотивированных ребят, которые к нам уже пришли. Вот пускай они Молодые гибридуру, как со своими светскими общаться. Что я, вот для меня вот эта тема не самая главная. Вот у нас огромный народ, молодежь, на сколько процентов, ну, 10 в стране, вот, а еще 90 процентов, с которым никто не разговаривает. Я пришел с народом говорить, а молодые, ну, пусть ну, как ну, ну, ну, ну, ну, Это моя позиция, она, я не, не выдаю ее за партийной, возможно, она даже неправильная. Спасибо вам огромное. Вы тоже готовы подключиться к этой работе. Я да. вас очень люблю, спасибо вам. Снакар инициатива. Вопрос коллеги, хочу спросить, у вас же есть, мы ну, тоже назовем это партийным проектом, по проект, ну, социализации э, воспитанников детских домов. Есть уже проект, в это же как раз об этом. Мы с мы этим проектом занимаемся, мы запустили, но пока еще о результатах вы говорите еще рано. Вот эти вот проекты, которые части созданы до э, заявления о создании партии, часть созданы только что, и на каждом проекте мы отдельно рассчитываем.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 Вот, и там, конечно же, вот для молодых людей у нас сейчас за последние годы появилось такое понятие, которое раньше в полной мере не было. Вот в европейской понятие геодальный патриотизм. Люди, они точно не понимают, что там за правду, что там эти люди хотят, какая-то империя. А вот у них свой маленький городок, свои маленькие дома, свои маленькие горики они об этом у нас не переживают. Мы уже в городах, наверное, 10 уже заехали, и везде очень активно работаем. И там молодые ну, люди приходят, они, причем, радикально других взглядов, но они говорят, ну вот вы молодцы, вот, вы приехали,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 А база значится только как комитет Вот хочется узнать в связи с чем процесс тормозится. Мы должны только на неделю подать документы, поэтому вы, ну, на терпении, как и мы, и Документы уже на данный момент Ну, мы на неделю подаются.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 организацию и а, ну, о а, а которое будет там через какие-то кратчайшие сроки я даже боюсь предсказать, потому что он будет большой ну, причем мы за этим даже и не мы не стремились создать а, массу организацию, она как-то против даже нашей не что против нашего я а в принципе на нашем в то время она создается так вот работаю мы работаем во всех регионах где идут выборы а, а, и чего еще что еще еще сказать еще <связать> Даже не вот такой тоже уже работает. Последний нюанс да. К вам у нас учителя в съезде было сказано, что нынешний год будет экспериментальным, пробным, что вот на этих выборах в этом году будут результаты оценены. Вот если они будут, ну не провальными, но неудовлетворительными, изменятся ли планы на 2021 год, на 20 выборы будут ли они скорректированы в этом случае? Ну, слушайте, я ну, это, это должен быть немножечко валицей, вы же убеждены в том, что наши партийные мышцы, там, все мы всех победим. Ну, чего да, да. зачем я буду Если это? Если мы провали, мы как бы, общимся, распустимся. Ну, чего, все будет нормально, не переживайте. Все зависит от вашей поддержки. Освещайте нас и вам, как бы, настоящее. Под нас. Главное, поясни, даже. Один результат, если будет избран, это уже не Потому что, собственно, этого достаточно. Спасибо. Коллега, у вас вопрос. Задавайте. Здравствуйте. Нисковская София, Федеральное агентство новостей. Иван Иванович упомянул, что вы собираетесь отменить ИТ. А будет ли какая-то иная проверка знаний в школах после окончания 11 одиннадцатого этапа класса? Иван Иванович, да, вы отвечаете? Я, конечно, ну, поскольку я являюсь многодетным отцом, конечно, я не профессионал в педагогике, такой творчества и других областях. В областье, в общем, я ориентируюсь и кресло совершенно бесмысленно введенный инструмент, делающих наших детей по специалистам, не более того, отбирающих в них возможность получения академического образования в силу а, просто расфокусировки, предположим, ко мне домой, будет преподаватель, который натаскивает моих детей, благо я могу себе позволить, но тем не менее на сдачу э, обычных экзаменов и на сдачу ЕГЭ. И конечно, все забудется. Она чуждая, давно себя ищущая система, которая не дает возможности детям э, развиваться и получать в полной мере академическое э, образование. Также нас очень тревожит невозможность э, детям из малообеспеченных семей, а это большинство России, э, э, э, провинции,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 Ну и, и еще много всего, то есть мы хотим э, приложить усилия к возвращению э, нашего образования в академическое русло. Влада, у нас это академическое русло базировалось и на революционной базе преподавательской, и на советского периода. Прекрасно, кстати сказать, отчернять и согласен, что Сахаров, что уже отчернение нас приводит к пустоте, и, э,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 исправляя ошибки цивилизованного мира. И э, большинство из вас, может быть, сейчас и не уследили, невозможно отследить, но скорее всего есть люди, э, ну, были э, те, кто стоял на рубежах нашей э, Родины и отстаивал право мира на разнообразное существование именно э, увлечением по апартии. Ну, вот, например, в 1912 году я был окопчен. По поводу, а ну, давай, все, ответил, или, или? Да, спасибо. А вот если э, будет отменено ЕГЭ, что же будет с теми, кто его уже сдал? И вот я, допустим, на первом курсе института, я сдала ЕГЭ, его отменяют, я зачем-то сдавал, он понятно. Я думаю, нужно на то, что а сгибается, все, нужно вот это вот, ведь А вот право, вот, вот Энтермен, который задавал вопрос, вспоминал толковый слова. Да,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 не пострадаете, это уже сдавал ЕГЭ, это все по непосредственным вопросам. У нас есть гигантская проблема с самой конституцией, но я, честно говоря, за пределами этого зала не держал, даже за обсуждать, потому что буду оказывать как полициярку заседателя, давление, он и совет будет. Вот я просто... в противе 13-й статью, это то, что защищает нам идеологию. Это принцип вошедший. Идеология есть свод общепринятых представлений о правильном и неправильном. Это не означает, что, э, вот, что это не означает никакого навязывания. Это, это означает только констатацию реальности и согласие всего общества вот, с данными постулатами. Начиная от того, что нельзя выкидывать вот, кид в окно, и заканчивая да, вселенской победы всего на свете. Там, я не знаю, мы едем, плюс видят, Вот что-то такое. Все и религии, и малое, и земное, и небесное. Все это есть теология. Если этого, эту статью не отменить, никогда не появится институт, который сможет цивилизованно цензурировать продукцию на телевидении в мощнейшем орудии идеологии. Мы воспитаны телевидением, вот сейчас вот переходит на всю сеть, но форматы остаются, мы не контролируем телевидение, у нас нет рецептуры, и она не появится, пока будет эта идиотская, ненужная, вредная и вражеская статья. Вот. Мы не сможем это делать с театром. Ну, как, мы не сможем цензурировать театр. Цензуры вызывают у нас все негативные ассоциации, но они больше вынесены из советскую советского театра. И вот это вот навеки. В, как бы вот там ни угорели советские времена, в советские времена — это великих художников. И в никакая цензура не, не способна встать на пути настоящего художника. Более того, она даже плюс какой-то начинает работать. Нельзя обмануть ну, творчество да, от того. Можно? Да, последний вопрос. Либо ну, освещение про, про, про добавление к ответу. Во-первых, во второй части вопроса закона гражданной силы не имеет. Мы же собираемся законы менять, а не революцию устраивать. Поэтому если вы уже все сдали, то значит с вами все и останется. Это первое. А вот, во вторых второе, вот закажут с самого начала что у нас первые критичные слушание, которые будут проводиться с огромным количеством экспертов персоналов, будет посвящено как раз этой темой. Посвящение образования. Я надеюсь, что по результатам мы увидим И по результатам мы выйдем на конкретные формулировки. Приходите и участвуйте как спикер Хорошо, Антон Алексеев, из Томское телевидение. Объясните, пожалуйста, и меня в основном с вами политологам, и Отвеч, вы вас давайте. Скажите, вы с как-то свою партийную инициативу согласовывали, вы общались с кем-то там. Да? Потому что просто видно, что в России без этой санкции как бы трудно создать партию. Те, кто Кремлем не те, как вот не очень успешно Это раз. То есть насколько ваша инициатива как партийная вообще работает? Есть ли у вас информация о том, как там на, на вас смотрят, поддерживают хотя бы? Потом видно, что вы И второе, это уже вопрос про деньги.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 Есть вопросы, на которые даже отличие не следует. Как раз это сделать, Такие вопросы задают. Значит, надо внимательно читать, есть информация, которая на интернете более правдивая и соответствующие названия. В том числе, касающиеся лично меня и других. Вот поэтому, если позвольте, я просто расскажу, что, ну, первая часть вопроса не имеет никакого отношения. И вот здесь прослеживается просто непонимание, самих политических процессов, которые происходят в нашей стране, в том числе элементарном элементарном, может стать любая организация, коллектив, и никто не может воспрепятствовать. Что касается финансирования, то на съезде руководящий органы, оргкомитет полностью обнародовал и суммы, полученные от участников этого процесса, и даже статьи расходов. Поэтому здесь только все понятно, и можно я не хочу попросить, это не столь актуально да, это... Ну, я бы советовал, и всем всегда советую, меньше читать Телеграм, выключить вообще его, потому что я знаю, что это такое. Есть какое-то количество безработных политологов, которые с утра встают, и чтобы привлечь себе внимание, по принципу Христакова, который рассказывает, что он инсайт, а не использует на дружеской ноге.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 И, да, и еще, и, и вот, понимаете, вот это вот все безумие, что там, например, небольшое количество людей, в том числе те, которые отвечают за да, средства массовой информации, связь с ними, это тоже несколько человек всего. А если делаете телеграм-каналами, что каждое слово там цензурируется мифическим Кремлем, башнями какими-то и так далее. Все это абсолютно чушь. А, если вы хотите быть здравомыслящим человеком, просто в это все не верите. И, э, живите с э, нормальным, так сказать, э, с нормальной чистой головой. И тогда не появятся вопросы э, значит, о том, что кому кто согласовывает. Кремль относится ко всем подобным вещам. Э, вы ставьте не первый человек, очень много людей, поэтому они матери разные, там, иногда подходят общественные деятели, говорят, Олег, ну ты там Кремлев всех знаешь, давай вот скажи, э, можно разрешение получить на сознание партии или еще что-то? Я вы, знаете. Э,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 Здесь взялись всерьез. Есть офис, есть исполком, есть региональное отделение, все это а, шуршит, работает. И причем почему вот это делается вот, по вопросу про деньги, это делается с минимальными абсолютно издержками, потому что все современно и все электронизировано. Все через сайт, все делается. А, то есть современными способами. Это не нужно как тысячу, сто а, тысяч агиткурьеров. 40 тысяч приезжают, которые ездят там, где значит и все Все сейчас делается на современном, на современном уровне, на современной основе. У нас на фамилии тоже приголосы, я скажу вот так, всегда. Я ни у кого никаких разрешений не получал, не получаю, не получать не собираюсь. Первое. Второе. Никаких совещаний в секретах не участвую, и не участвую, нет, я не забыл. Я, честно говоря, сходил, вы будете секретные совещания, никто не приглашает.